Виноград конкорд, один из самых вкуснейших виноградов, без, без косточки, это самое главное преимущество. И имеет, знаете, такой тонкий ароматный вкус, земляничный. Ну, он на самом деле положен из... Этой из Изабеллы Элемент Изабеллы в нем есть Прочувствуется Но, но очень с... легкий, тонкий да, да. И самое приятное, что абсолютно нет эрудиментов Косточки И очень обильно, посмотрите, какая растет Там Мы все время чеканим сверху Это невероятная сила роста виноград Как и юга Это американцы, надо сказать, прекрасная селекция Очень хорошо приживается на московской Подмосковье земле. О, ну Грози примерно 800 грамм, до килограмма ну, надо сказать, кушать их ламкомство, достояние людей, которые хотят стать небожителями. Подписывайтесь на канал ТОП Сад, сажайте виноград. Хороший, крупный, большой. А если у вас растет плохой виноград, не выкорчевывайте его, а переделайте прививки и в мае, и в июне. И окулировки можно делать и даже в сентябре. Всегда у вас будет полная чаша изумительного прекрасной ягоды, в легко может превратиться и благородное вино. Имейте в виду. Вино это не алкоголь. Вино это еда, которую кушают с большим. Наслаждением и видя радость В глазах ваших друзей Которых становится с каждым разом Все больше и больше Удачи на даче вместе с Конкордом В придачу